Привет, ребята! Снова с вами Миклуха и Маклай. Новый город нас ожидает с вами сегодня. Красивый русский город. Сегодня мы откроем его для вас. Сколько лошадей в нашей машине? 320 лошадиных сил. 5,3 объем двигателя. Надо сказать, что машина очень спартанская. Машина похожа на автобус. Но неплохая, кстати, звукоизоляция этой машины. Звукоизоляция отлично, это правда. Вот сейчас я смотрю, мы едем со скоростью 60 км в час, и а, средний расход топлива у меня сейчас 24 литра. Передний привод или задний? Какой это привод? Ну, это задний привод, но, конечно, с подключаемым полным приводом. В принципе, мягкое довольно идет, мягенько. Хорошая подвеска, приятная. Большие зеркала, лопухи, прямо сбоку все хорошо видно. Надо сказать, что машина очень спартанская. Машина похожа на автобус. Но неплохая, кстати, звукоизоляция этой машины. Звукоизоляция отличная, это правда. А холодильник где? Это холодильник? Холодильник это вся эта машина. Каков транспортный налог на этот автомобиль? Каков? О, около 48 тысяч рублей. Почему такая несправедливость? А потому что хочешь шикарной жизни, будь любезен. Ты какая что шикарная жизнь? Это же для колхозника машина. Сюда свиней курей посадить. Хороший дорожный просвет, 213 миллиметров. Но впереди стоит маленький пластиковый бампер, который ты снесешь любой бортик. Мы приехали в прекрасный русский город. Дмитровский Кремль имеется в этом городе, древнем русском. И музей. А вот в музей мы обязательно сходим, ребят, потому что музей мы любим. Мы же много, правильно? поехали погнали, ребят, погнали. <реклама> Что с нами, Роман? Роман, что с нами произошло? А, ну что ж, мы попали в отдел, в которым отражена средневековая история нашего Дмитровского края, поэтому да, вы в таком виде. И здесь мы начинаем свою экспозицию с самых давних времен, с 1154 года, когда город был основан Юрием Долгоруким, и доводим до момента последнего сожжения города в 1610 году. В частности, герб нашего города Дмитрова, да, это четыре княжеские короны в Гроностаевом поле, это отражение событий съезда четырех князей 1301 года, когда здесь у нас Переславский и Дмитровский князь Иван встречал своих самых сильных соседей – Московского, Владимирского и Тверского князей. Они здесь пытались договориться о разграничении скажем так, да, установлении, да установлении границ, почти договорились. Но через некоторое время усовицы, к сожалению, возобновились. Был бы военный Покажи, конфликт. какая была бы сеча. Не покажу. Покажи, вот такая сеча бы была. Я Великий Витязь Пересвет, защищаю землю города Дмитрова. А я, Великий Хан Чулубей, пришел в Дмитров, чтобы завоевать его в этой фуфайке Ну, всем я по дороге взял. Да. Хорошо. Красота. Но хочется еще, хочется продолжения. Да, будет. Обязательно будет. Куда мы пойдем, пойдем сейчас? А мы сейчас пойдем на территорию Дмитрийского Кремля, в историческую часть города, где у нас располагаются еще два здания музея. Ух ты! Экспозиция. Пойдем посмотрим. Как восприняли горожане установку? Горожане восприняли установку очень хорошо. Вот. Ну, ведь Петр Алексеевич Кропоткин известен всем как анархист, да, как теоретик, один из создателей теории государственного устройства общества. Но ведь, кроме того, он же еще ведь и путешественник, да, и географ, и биолог, по сути дела, дарвинист. Коллега наш вот, да, То есть много, да, много всего он сделал. Красивые, Это вот красивые. огородница, несущая свои товары на рынок. В чем бы такой огородницу Да, в основном э, все в 19 веке, да, многие жители я нашего подержу города... Сумки я, обедаю, я занимались, да. да, можно ей помочь. И у каждой фигуры есть своя определенная история. Что-то нужно потереть. Да, Что-то поправить. Нет, нет, нет, нет. Трем обычно то, что блестит. И вот здесь у ног огородницы кот. Кот исполняет желание, причем самые сокровенные. и нужно ладонью потереть нос коту три раза по часовой стрелке, произнося про себя желание. Спасибо за желание. Спасибо, матушка. И, и носик красивый. Пойдем. Дякую. Ты вроде женат. И что теперь? она же железная Роман, а почему мы оставили на самый финал передачи этого странника? А, дело в том, что этот странник отвечает у нас за передвижение и все приезжающие в город да, собственно, возвращаясь перед тем, как вернуться к себе домой трут верхушку посоха странника для того, удачи в пути, для того, чтобы без пробок без проблем вернуться обратно Ну все, ребят, можно ехать Спасибо, да Горбин. А я не потер. Как не потер? Вот теперь я потер. О, молодец ну а нам пора домой. Да. Ребят, до встречи через неделю. До свидания. До пока. свидания.